Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Валерий и это рубрика Бесплатные игры Итак, у нас сегодня игра под названием Добро пожаловать на Эмбу Итак, это, короче Смотри, какой качающий саундтрек Окей, итак, это, короче, у нас Игра такая, типа, адвенчурка Короткая Про Не знаю, в описании было написано Про романтическую любовь на другой планете окей давайте взглянем ставим лайк и погнали Итак, а, нам пишет какая-то Миранда. Ты уверен, что сесть на старую базу хорошая идея? Конечно, когда мы еще побудем вдвоем. Ладно, Мэтью, надеюсь, в этот раз все будет хорошо, а не как всегда. Эм, в этот раз я подарю тебе букет. Окей, вот такая вот у нас а, рисованная игруля. Так, эм... А... Мышка у меня просто так она получается ничего не, не работает я могу прыгать и ходить бега у меня нет а погоди-ка что это а могу, могу собирать цветочки окей погнали я вижу базу там э вдалеке наверное нам нужно туда собрать а опять цветов получается так окей перепрыжок перепрыжок все это Дэн Мэтью, что так долго? Ты проверил роботов? Проверил, все хорошо. Ну, слава богу, давай бегом на базу сдавать отчет. Окей, okay, дойти до базы. Ну, понятно. Если база вон там вдали, значит до нее надо дойти. Так, и собирать цветочки по пути. Окей, okay, так, цветочки, цветочки, не забываем собирать. Нам нужно подарить букет своей возлюбленной. Погоди, спирись. О, Во. вот так. Погнали. Чисто такая адвенчурка. Чувак с скафандре. Оп, без скафандра. Ну давай, давай, открывай, открывай. Оп, открыл. Так, а, сидит Денчик, короче, с пивасиком и с телевизором каким-то. Играет в карты. Окей. А это что? Что ты там трогаешь? Камеру гиперсна еще рано активировать. Понятно. Так, это что? Это у нас беговая дорожка, наверное, да, скорее всего. Кутку мою не лапай. Да я и не собирался. Какой ворчун-то, а? Шуру же кампу. этот треклятый отчет. Треклятый отчет. Нормально. Так, а это что? Это у нас бар, что ли? Шуру же кампу. Понятно. А можно я сначала в душ... письку, попку, по-моему, все-таки до свидание иду. Надо бы починить кофе автомат. Так, почини. Как-нибудь потом. Какой это этот дынчик-то какой, а? Вау, я не знал, что любишь дельфинов. Мэтью вздыхает. Дело не в дельфинах. А в чем а тогда дело, если не в дельфинах? Так, окей. Это что? А, не знаю, не робит Окей, а давай-ка вот это А что то успешно принят А, и что дальше? воу воу воу -во! Ну твою же дивизию, почему горы так рано запели? Сейчас еще эта дурочка прилетит Она не дурочка, следи за словами Господи Срочно свяжись с Мэрией, скажи, чтобы она не приземлялась Так, связаться с Мэрией, обратно к компьютеру, что ли? К компьютеру к Капитан корабля снабжения на связи Мэри, ты приземлилась? Да, вот только что, а ты скоро? Какого лежего ты делаешь на старой вазе? Немедленно взлетай, слышишь? Фаза начинается. Я никуда не полечу, это против устава. Я же на испытательном сроке, меня уволят. А приземлиться хрен знает где это по уставу? А ну взлетай. Да пошел ты. Ты же знаешь, чем это может закончиться. На твоем корабле нет камеры гиперсна. Если меня уволят, то депортируют. Я ни за что не вернусь домой. Да я лучше тут сдохну. Конец связи. Мэри, иди ко мне навстречу. Воспользуйся моей камерой. А я... Я все равно хотел изучить действие пси-излучения. Так, окей, встретиться с Мэри. Я рад, что ты решил меня послушать. Конечно нет, я пойду встречать Мэри. Понятно, окей. Ладно, идем встречать Мэри. Что ты задумал? Я? Я иду встречать. Мир, я тебе уже 10 раз сказал. Окей, ну давай, выходи, что ты? О чем мы? А, ты идиот, не смей! Стой! Остановись! Боже, ну все. Жаль, конечно, хороший напарник ты был. Мы пары ссорились, но бывали славные моменты. Ладно, пойду спать. Я сделал все, что мог. Нормально так вообще. Просто сразу же меня уже меня. Я не успел выйти, он меня уже похоронил, короче, и пошел спать. Нормально. Красавчик, что? Денчик, красавчик просто. Так, собирай, давай. Цветы. Окей. Встретить мэри. Под, под веселую бузочку мы идем встречать мэри. Так, э -э, Мэтью, ты сильный, это просто галлюцинации. Надо быть спокойным и ничего не удивляться. Ну, погнали. Чё за... А, он, смотри, там что-то летает, вдали. Окей. Я еще и сражаться с кем-то буду, да? вот а то то то то то то Меня засасывают, ты при... прикинь, эта штука меня засасывает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. -ай -ай -ай -ай -ай. Прикольно. ай яй яй яй яй какие то еще тут эти штуки тут вообще тут такие улетают. Так, окей. Двигаемся дальше. Воу, воу, воу, воу, воу, смотри, что они творят, смотри, что творят эти штуки Ты еще не умер? Руки на месте? В общем, я, это, включаю камеру гиберсна И что мне это дало? Ну, включаешь, включай, дисплей, что ты мне это зачем это говорить Так, я иду на подвиги вообще Смотри, две планеты, или что то две луны, два солнца там, вдалеке Окей, погоди-ка, здесь сломано а как мне? Куда? Ну-ка. В смысле? Мне вниз спрыгнуть надо? Ой-ой-ой. Эй, отпусти. А, Надо на кнопку нажать. Ну ну чё. Надо там, смотри, видал, до стрелочки надо... Опа. Это на самом деле? Опа, и не работает. На стрелочке, короче, когда эта штука тебя схватит, надо на стрелочке нажимать. Так, погоди. А что будет? Это же песок, а что будет? Ай-ай! Ай-ай-ай! Понятно. Окей, на песок лучше не вставать. Не зря, короче, эти платформы тут развалились. Так, так, так, так, он ту. Так. Так. И вот так. Окей, погнали. А это у нас платформа работает. Короче, это мы, знаешь, и на этой, на красной планете, на Марсе, все-таки типа нашли жизнь или пик знает, в виде какого-то из пси излучения, которое здесь, видишь, он говорит. Типа. почти у старого утеса. Тащи свой сад сюда. Мэтью, обещаю, как только это закончится, я оторву тебе голову. Да-да, жди меня там, я бегу. что -то ей не нравится, что-то ей не нравится, наверное, я опаздываю. Можно как-то ускориться, не знаю. Девушка же ждет. Мэтью. А Мэтью как на прогулочке, смотри, такой. Чупок, чупок, чупок, чупок. Просто ему, ему похер вообще на все. Он идет себе спокойненько. По каньончику. Опа. Так, это засасывающие штуки. Надо их перепрыгивать. Эк. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А что происходит? Ой-ой-ой. Это пси излучение какое-то. Ну, руки на месте, зря Дэн боялся. О чем посинел? О чем стал синий? Окей. Или он такой и был, что-то не обращал внимания, что ли? Ладно. Погнали. Знаешь, чем-то напоминает этот? Печка Иван Васильевич, да, такая? Рисовка. Я в плане рисовки. Тут мост упал. Смотри, она она стала какая-то вот такая. А он стал вот таким. Скорее всего, тебе только кажется, постарайся успокоиться все будет хорошо. Короче, галюны. Платформа словно, придется прыгать. Прыгать. Ну ладно. Юпте! Что, бляха! Это что за дичь! А чей! глаза, главное, в руках держит! Окей. А не могу я теперь стрелять, ничего, не? Глазами кидаться. Жесть. Ладно. Короче, вся игра состоит в том, что я должен найти Мэри. О, оу оу оу ягоды какие-то падают, ягоды или что это? Не знаю, какая-то способность-то есть, и я превратился вон в какого то этого. И на, и на пришеленца, короче, и есть какая-нибудь это? Смотри, там вдалеке какая-то херня, типа большая, типа жабы что ли. Жесть. Не прикольно, прикольно задумали. И это бесплатно, прикиньте, друзья. Можно чисто убить время так вот бесплатненько чисто. Поржать. Забавно. А, смотри, дельфины а -а -а -а, на скалах. И он хвосты дельфинов. Про этих дельфинов что ли этот чувак говорил? Типа. Короче, это голюны, реально голюны. Тупо, все, что здесь происходит, это голюны. Видать, короче, под, воздействи под воздействием си-излучения мы превращаемся, ну, типа, галлюцинации, да, это? Превращаемся вот это Интересно, а в кого превратилась это? мэри? Она что же, он смотри, порозовела по или по фиолетово баловала. Окей. Воу! <звучит sound> wow! Я глаза потерял! <звучит> в смысле? Поймать глаза? Стоять, бляха! Стоять! А ну-ка! А как, а как мы тебя теперь видим? Смотри, глаза-то теперь. теперь. Я даже не представляю, что у него там это сейчас творится, типа созрение. Смотри, как они вот так вот крутятся, эти глаза. Просто у него там такие вертолеты, наверное, сейчас. Окей. Ладно. Бляха, ускориться-то можно как-то это? Глаза-то, смотрю, бегают. О, погоди. вот так вот я быстрее. Опа. Какие-то шипы еще. Во, воу воу воу Вот так вот, смотри, а в сторону и в сторону. Я как-то побыстрее, да, наверное, начинаю двигаться, нет? Вот так. Ну да, скорее всего, наверное. Надо вот так вот бегать. Или это просто э, э, оптическая иллюзия? О! Оптическая иллюзия? И пока... Да стой! Нет! Фу! Чуть не, чуть не сосало меня там. Окей. А, а куда куда улетели-то, бляха? Что? Очень... Что за ни хрена себе. Дельфин при... Жесть. Что вообще происходит? Хера галюны. Просто. Я не могу, кстати, камеру повернуть, посмотреть. как я теперь достану эти глаза? Цветочки собирать надо. Главное собирать цветочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, смотри, сколько цветочков. Здесь целый парник. Глаза такие, дашь в стороны. Типа, они тут ни при чем вообще. Смотри, ди какая-то дичь новая начала летать, смотри. Какие-то одноглазные, одноглазные, одноглазые овечки. Что за дичь вообще? Просто хера такая психоделика. Ля-ля-ля! Это что, босс Стой! Закрыть глаза. В смысле, А как а как мне закрыть глаза? в смысле? как мне закрыть глаза мне до них даже не допрыгнуть как я могу закрыть а погоди а он а чьи глаза закрыты придумали все закрыл так и что что дальше ой-ой-ой-ой-ой куда ты а, смотри там. А, вон, прилетело. Притащили, блин. Ч, я сейчас глазам прилечу? Дай мне мои глаза. Отдай мне мои глаза. Мои глаза. Э, они вообще за горизонт ушли. В смысле? А вот мои глаза. А ну-ка, собери их. Ай-яй-яй! Бля. Что? Так, а как мне забрать глаза? Они рядом со мной лежат, а как мне их забрать? Смотри, сколько там лягушек. Что это за тварь? Ну-ка, поехали. Глаза, давай. Ну и как? А, во, все, смотри, глаза. Это Мэри? Это Мэри или что это? Стой, бляха! Мы сейчас с цветом! С этим, с букетом цветов! Стой, Мэри! Стоять! Я тебя люблю! Стой, я тебя люблю! Окей. Okay. Бляха! Херазу, смотри, херни ты падает. Б... Похоже на ежевик. А, бляха! Теперь отбегать... Отбегать ее, а? Жизнь. Это, короче, знаешь, мэ мэри без макияжа. Ты <свы> когда утром просыпаешься, перед тобой лежит это. <свы> <свы> да стой, ты хорошая редь-то, не ори. Мэри, стой. Стой, у меня есть букет для тебя. Стоять. Бляха далеко бежать-то. Я... А, она быстрее. У нее лап больше, она быстрее, короче, бежит. Крказавра просто такая херачит. Стой! Буквы А главные. Жесть. Это же надо еще придумать такое бляха. Да стой! В принципе сделано, знаешь, так прикольно, красиво, да, такая мультяшная, такая-то. Прикольно, забавно. Стой, Мэри. Все, тупик, стоять. Сейчас я ее поцелую, а она размякнет. <с> Хотя она еще... <с> Что это? <с> <Бля. с> На тебе. От сердца и почек дарю тебе цветочек. <с> все? Над работой работали. А над игрой работали, над работой работали. Вот и все, друзья. Вот такая... Забавная, можно сказать, романтическая такая вот э, игруля. <чисто>, Чисто просто убить время, знаешь, там минут 20. <чисто> сердечки. Овечки принесли нам сердечки. Одноглазые овечки принесли нам сердечки. Окей, вот они и вернулись нормальные, да? мысли. Что это такое? <чисто> по новый Окей, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.